Если честно, я по многим причинам не хотел записывать данный ролик В основном из-за того, что в этом нет ни особого смысла У меня не такой уж и большой канал, чтобы это делать Но, к сожалению, тенденция такова, что YouTube, скорее всего, закроет в ближайшее время Точнее, заблокирует на территории страны, в которой я проживаю Из-за всем известных причин И доступа банального к своему каналу у меня не будет Разве что через VPN, который все еще запрещен Но это отдельная тема для разговора так или иначе, да. К великому сожалению, хочу сообщить, что, скорее всего, скоро никакого Ютуба, никаких обзоров, никаких подкастов больше не будет. Нет, они будут. Я уходить с Ютуба никуда не собираюсь. Опять же, VPN и все дела. Но стоит думать о будущем. Стоит думать о том, как удержать свою аудиторию, немногочисленную, активную. Хотелось бы как-то, чтобы люди оставались со мной. То есть... Продолжали обсуждать, продолжали смотреть ролики и все такое Я пишу этот ролик без какого-то текста, без какой-либо подготовки Поэтому извините за такой вот сумбур Как и многие, я задумался о том, чтобы создать свой телеграм-канал Я создал его еще в августе прошлого года Но не было возможности, не было сил и не было желания его как-то привести к... Более-менее приемлемому виду Но, опять же, события, которые происходят, заставляют хоть что-то с этим делать И вот, такие вот дела Ну, в общем, собственно, да, я завел свой телеграм-канал Если кому-то интересно, то ссылочка в описании, закреплю еще в комментариях Ну и да, переходите, подписывайтесь Там... Вы будете получать уведомления о новых роликах Потому что, как я и сказал, я не ухожу с YouTube Придется подрачиться с VPN Как-то все это делать Как-то все это выкладывать даже, даже если не будет сил, желания и возможности. Я все равно верю в лучшее Что все это скоро закончится И что все мы скоро сможем вернуться на нашу родную площадку Но пока что да, я буду выкладывать ссылки на ролики в Telegram Чтобы вы узнавали о них самыми первыми чтобы могли воспользоваться теми же сервисами VPN, платными и бесплатными, неважно, и смогли посмотреть какие-то из моих роликов, если вам, конечно же, это надо. Перехожу на Telegram не потому, что там какие-то. Не потому что там есть какие-то возможности к монетизации или к. Еще к чему-то, не знаю Хэмилтон Скейф никогда не был за деньги, ребят Честно, я никогда не хотел монетизировать свое творчество Несмотря на то, что у меня почти под каждым роликом Лежит ссылка на Donation Alerts Я никогда никого не призывал в роликах мне донатить И до сих пор не призываю То есть это сугубо, как говорится, добровольное решение И я никого не прошу и не заставляю Хотите вдруг поддержать меня рублем, пожалуйста Ссылочка до сих пор лежит и никуда она не делась Собственно, да, доступ к роликам, общение, конечно же, обсуждение всяких новостей, которые будут выкладываться также в этот Телеграм-канал, может быть, репостами, может быть, просто отдельными новостями. Постараюсь сделать новостные дайджесты ежедневные, чтобы всем интересно было читать и чтобы все могли это пообсуждать. Хэмилтон всегда существовал для того, чтобы приносить людям радость, чтобы... Люди могли заходить, смотреть ролики про любимые игры, как-то их обсуждать, может быть, делиться этими роликами с другими людьми. Хэминтон всегда был для того, чтобы нас было много, и мы все могли свободно общаться. Он никогда не был за политику, за деньги, за разжигание межнациональной розни. Я надеюсь, что с вами все в порядке, я надеюсь, что у вас мир на небо над головой, и я надеюсь, что все это скоро закончится. Давайте останемся людьми и не будем поддерживать весь этот негатив. Давайте просто жить как раньше, стараться жить как раньше. Я надеюсь, вы меня услышали, и я надеюсь, что вы все еще со мной. Спасибо вам, и увидимся когда-нибудь следующий раз.